И, друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео мы рассмотрим интересный проект, платформа называется Zelvin. Это у нас глобальный рынок товаров, это у нас платформа онлайн-торговли, которая объединяет цифровые активы и электронную коммерцию. Огромное преимущество этой платформы в том, что за каждую покупку клиент получает гарантированный кэшбэк. И самое интересное то, что у нас это построено все на блокчейне. То есть и когда вы получаете кэшбэк, вы можете мгновенно, свободно обменять а, токены, которые вы получили в качестве кэшбэка, вы сможете поменять там на доллары, на евро отправить на свою карту Visa либо Mastercard. Как вы видите, здесь уже много интересных товаров есть, сразу бонусы, которые могут начисляться за покупку разных товаров. Это что-то наподобие здесь еще есть реферальная система на которой точно так же можно будет зарабатывать очень выгодная чем то немного напоминает алиэкспресс но только это платформа нового поколения в общем на данном этапе над этим проектом работает 11 команд это разработчики дизайнеры специалисты по продажам, там программисты юристы экономисты в общем Пол, полный, скажем так, набор а, маркетологи, ну и тому подобное. А, в общем, а, кроме этого, это как бы готовый продукт с четкой бизнес-моделью и получается массовым внедрением. А, данный токен данной платформы из Elvin, а, получается уже есть на трех биржах, таких как BitForex, CoinsBit и ProBit а, очень такие хорошие популярные биржи я думаю листинг там стоит не 5 копеек и тем более содержать 11 команд которые занимаются получается в разных сферах продвижения данного проекта это многого стоит также здесь насчет партнерской программы получается можно Привести людей, которые зарегистрируются по вашей ссылке, вы с них будете получать небольшую копеечку. Они запустили партнерскую программу. Получается, в двадцатом году, в апреле может заработать абсолютно любой человек. Тем более, сейчас как у нас идет кризис с коронавирусом. Хороший вариант, как можно будет заработать неплохие денежки в общем ребята как это работает сделали несколько способов заработать сейчас я вам несколько вариантов расскажу какие здесь есть то есть приглашаем продавцов на данный сайт со всего мира то есть можно получить довольно таки адекватную комиссию это очень выгодно как получается и продавцам то что они пришли по ссылке также и нам выгодно то есть здесь еще бесплатная регистрация без абонентской платы комиссия только от реальных продаж получается 0 рисков хотя это и дополнительный канал для продажи у нас идет в общем сейчас вам еще расскажу второй вариантик здесь люди получается приглашают на сайт с помощью реферальной ссылки. Как я вам показал уже реферальную ссылку, я там зарегистрирован. И в личном кабинете получает 20% кэшбэка от людей, которых пригласили. То есть покупателям тоже выгодно использовать реферальную ссылку от тех людей, которых пригласили. Потому что это даст кэшбэк в два раза больше. Кэшбэк удваивается. Люди, также, которые продают партнерские пакеты, получают до 30 процентов с комиссии есть здесь есть разные партнерские пакеты как видите там silver gold platinum там премиум в общем ребята на самом деле это интересная платформа и даже здесь можно небольшой сделать такой подсчет немного подрасчитать допустим привлекли вы 30 покупателей да? каждый скупился там на 50 долларов а наш доход получается 12 долларов. Допустим, накинем доп... среднюю цену, сделаем там 150. И у нас в итоге уже получается 36 долларов. А, итого ежемесячный доход у нас в районе 1000 долларов. Просто на реферальной системе. А, это просто как минимум. Также здесь есть пакеты, о которых я вам говорил ранее. Бонусы за пакеты и доход в месяц возрастает в 2,5 грубо говоря, раза. И здесь очень много чего интересного есть. И самое главное, что данный проект на CoinMarketCap уже скажем так попал. И за такой столь короткий промежуток времени грубо говоря, за 6 дней, за одну неделю. Цена возросла чуть менее с 1 доллара до 2 долларов, но сейчас она немного колеблется, 2-2.50 был пик объемы на данных биржах, которые здесь сейчас указаны без пробита довольно таки хорошие, впечатляют среднесуточные это у нас с каждой торговой пары, если посчитать среднее число, это примерно будет 35-40 тысяч долларов а у нас две биржи и торговые пары, такие как USDT, биткоины и эфириум Я считаю, что это Новый Такой интересный Получается как онлайн Магазин, как платформа Много чего интересного И много интересных бонусов Которые можно здесь получить и хорошо на них заработать В общем, ребята Я ссылочки оставлю в описании Вы напишите в комментариях, что думаете По поводу данного проекта Поддержите видео лайком, подпиской на канал. Если вам будет эта интересная тема, пишите в комментариях. Мы ее разберем более детально и сделаем что-нибудь интересное. Может быть, замутим какой-нибудь конкурс. Ну, а на этом у меня все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.